В Елабужском институте КФУ начался Новый учебный год для студентов детского университета. Торжественное открытие образовательного сезона состоялось в актовом зале института. С приветственным словом к гостям праздника обратился заместитель директора по научной деятельности Ренат Ибатулин. Очень много знакомых лиц, которые уже не первый год посещают наши. Университет, то есть уже являются старшекурсниками, являются магистрами нашего университета. Программу продолжило научно-познавательное шоу Умные развлечения от профессора Николя. Под чутким руководством профессора ребята познакомились с удивительными свойствами сухого льда, научились стрелять из лазера и узнали много нового о том, как работают законы физики при взаимодействии разных веществ. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Универньюз.